Да Василий! Да ты что там делаешь, киберспортивная ты котлета. С, с, это, с пюрешкой. Ты чего, офигел что ли? Что он делает-то?